Сергей, привет. Я очень рад, что ты меня спустил в городе Москве в свой салон, да? Клиника. Клиника. Клиника косметологии в городе Москве по... Что по? Почему? По омоложению. По омоложению. То есть ты можешь шприцом, да? Ну, то есть сотрудники омолодить. Но у нас же вообще наша, наша направленность, мы работаем в NTH. то есть и такой, как называется, ключевой продукт у нас это минус 10 лет за один сеанс. Минус 10 лет, то есть, если вам 50 лет, 3 сеанса, и вы будете 20 лет, да, получается? Нет, нет, работаю только в одну сторону. Один раз только можно баксов. <смех> да, мы с тобой познакомились, да, по. Ну, мы внедряем тебе финансовый инструмент, финансовую модель, финансовый учет. Разбирали там с тобой мотивацию ну, персонала. Да, там, эти все ролики сейчас я выгружаю на YouTube. Там есть отдельный плейлист флей, ну, для тебя. Ну, расскажи, как у нас сейчас уже ну, не этап финала, да, там, мы, так сказать, где-то там, ну, может быть, чуть-чуть экватор пересекли, да, только разобрались в инструментах, и ты сейчас начинаешь ими пользоваться. Расскажи там свои общие ощущения, там, что такое маржа, я не знаю, там, ну, как ты вообще там чеки начал свои считать. А, в принципе, ребята, можете перейти на канал, да, там, в плейлист и посмотреть от и до, да, там, как Сергей, в принципе, развивается по этим штукам. Ладно, тебе слово. Ну, что я могу здесь отметить, мне... Очень, помимо финансовых инструментов, да, то есть полезно, какие истории, работа с незавершенками. Mm -hmm. да, то есть когда их выписываешь, чтобы из головы. Сколько там, у тебя, было и сколько нет, сейчас? Очень много, сейчас очень мало. Да, ну там плюс-минус <laughs> хотя бы сколько ну, что-то было там, в районе, не знаю, там под сотни где-то mm -hmm. 80 там, с чем-то, да, то есть mm -hmm. сейчас там в списке где-то порядка 20, наверное. Mm -hmm. Но они, понятно, добавляются, мне это больше все нравится, чем-то, что пришла мысль, да, в голову, что-то надо сделать туда просто закидываешь... Ну, добавляется более толковое. Ну да, да. То есть ты, как бы, мелочевку отсек, потому что очень большое возражение, там типа, они постоянно добавляются. Ну, блин, добавлять там какое-то путешествие, какие-то старые, там, я не знаю, курсы там сделать, еще какие-то приятные, да, вещи там в театр сходить. Поэтому, ну, как бы, ребята, незавершенки – это тема. Да, незавершенки – это тема, тема еще это функционал, да, то есть я... Был сторонник такой версии, да, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Ну, конечно, да. конечно, мы, мы все это знаем. а сейчас это немножко по-другому выглядит, то есть понятно, что когда передаю задачу на исполнение, она будет чуть хуже исполняться, но зато это единственный путь научиться это делать. Так, а сколько у тебя функционала было, да, ну, по пунктам, если я сколько сейчас осталось? Ну, было их там очень много, ну, там не знаю, что-то. Сейчас я за собой оставил там, буквально не знаю, пять вещей. Пять вещей, да, да. сильно. Приведите, о чем говорит. Ну, то есть, ну, типа, ты знаешь, что такое делегирование? Да, я знаю, что такое делегирование. Ну, а Сергей, в принципе, знает, что такое функционал. И уже там 45 штук передал, а у него 5 осталось. Он хочет эти, ну, моменты все контролировать. В принципе, мы этот функционал, тобой тоже на видео разбираем в плейлистах. Поэтому, ну, как бы, заходите, смотрите. Да, но проблемы. самое интересное, это именно прибыль считать, да, то есть считать, куда деньги идут и так далее. 15 управленческий учет. Да, и я в этом еще не достиг. Это совершенство, Дзен еще не пости, ну, ну, понял, я, да, я, вот. я тебе, знаешь, как скажу, я пять лет учился, получается, в университете, сейчас уже там, лет пять внедряю финансовый учет, уже штук Тристин, наверное, внедрил вот этот сервис, который мы там пиарим, да, в котором мы все заводим, а, это, ну, как бы, маленькая часть Айсберга, да, вот таких типа, Google-таблиц, который я еще внедряю, а, поэтому я тоже не достиг еще как бы высшего пилотажа, да, там, до конца, но, в принципе, ну, как бы, шаг за шагом, ну, как бы, ты же более прокачиваешься, да, там, уже -у -у. Там, жизнь, там, чистая прибыль, там, общие расходы, да, там, нет, сейчас на следующий день сформировалось понимание, mm -hmm. а что нужно сделать для mm -hmm. того, чтобы получить эти, эти рычаги, ну и какие-то инструменты своего использования. То есть сейчас появилось понимание того, зачем это надо, понимание mm -hmm. полез, полезностей этого занятия. И единственное, чем я сейчас, у меня вот забита голова, наверное, да, то есть это вот тем, чтобы настроить себе учет в компании. Некий такой ну, да, понятно, что. Я еще занимаюсь следами, потому что мне это просто интересно, uh -huh. и финансовым управлением занимаюсь, это стало моим второй хобби. Смотри, сейчас сидит Валера у нас, смотрит, такой да, да. определенный образ, да, там, и такой думает, так, а на кой, на кой тебе вообще этот учет? Зачем тебе финансовое планирование нового профильмоделя? Ну, типа, ну, типа, нафига? У, у, у него есть 1С, там, или у него есть, там, Айклаунс или еще какая-нибудь штука. Он говорит, у него он вот, считает, что это все настроено. У тебя тоже там эти инструменты все есть. И мы еще какой-то учет там недряем. И нахрена, ну зачем это Ну смотри, да, то есть для того, чтобы достигнуть результата, его нужно запланировать, uh -huh. иначе его достижение будет случайным. Uh -huh. А если будет, да, то есть его невозможно будет повторить но больше вероятность, что его просто не случится. Mm -hmm. да, то есть, ну, случится что-то как-то почему-то. Да? Поэтому нужно запланировать, понять, как ты к этому результату пришел. Для этого нужен план. Да? То есть план mm -hmm. строится изначально из фильмодели. Ну, типа, сколько, по сколько, чтобы получилась там желаемая сумма. Да? Mm -hmm. Чего должно произойти? Поскольку. Ну, по сути, пускай смотрит первый, второй, третий урок, да, который мы можем mm -hmm. mm -hmm. Там где-то на два на 2 половиной, как бы это подробно ну, все расписано, ну, то есть все показано прямо на, mm -hmm. на детали. Yeah. В общем, и тогда, ну, в общем, ну. Как бы я всем советую прожить. Вот допустим, знал, что такое там прибыль, да, там, ажа, допустим, модель, это, в принципе, ну, А сейчас ты там ну, прожил там плюс-минус. Да, это совершенно по-другому у нас воспринимается, да, когда через себя пропускаешь. Ну так вот, изначально это планирование показателей, uh -huh. но самое главное это планирование прибыли и как с помощью показателей к этому прийти. Uh -huh. да, есть, а потом далее уже, что потом далее происходит? Соотносишь свой план с фактом, uh -huh. да, то есть что э, на самом деле происходит, и смотришь, удивляешься своей неадекватности. Uh -huh. Ну, типа, ааа, -а, что такое, да. да. Корректируешь свои действия, идешь следующий этап, да, там, следующий, следующий. То есть, ну, вот таким вот образом. Для этого и нужен учет. Это знаешь, как это, да, сравнение какое-то, э, как панель прибора в автомобиле. Угу. Ну, то есть ты едешь, ты знаешь, да, там сколько у тебя там бензина, какая у тебя сейчас скорость, есть. да, там не знаю, там какие-то обороты, какие то передачи переключаться, ну не знаю, ну как прибор. mm -hmm. панель приборов, та же самая. Еще И, Да, еще, ну, по сути, учет ну, как бы велся, да, там в разных программах, но то, что мы закладываем слово учет, ну как бы у тебя сейчас начинает формироваться. И что будет, например, если ты там, допустим, через неделю придешь в свой бизнес, а учет не ввели, например. Что ты будешь в твои действия? Хэш, а, ну типа, пофиг. Или быстро-быстро-быстро-быстро-быстро его устанавливаешь? Не, не, не. сейчас, во-первых, я такого не могу представить, угу. но если такое все-таки случится, то ну, он появится, я думаю, к концу дня. Ну, это очень важно, да, получается? Да. А до этого, ну, как бы ты его не составлял вообще. И то есть Валера, да, который нас смотрит, он его сейчас вообще не составляет, думает, что у него это все есть. У него есть даже бухгалтер. Есть один ассистент, он дает налог. То есть у него есть учет. Я видел... немножко про другое, да, получается. Смотри. Я видел много разных бизнесов. как-то... Не то, чтобы прям видел но общаясь с кем-то, да, там взаимодействуя среди предпринимателей, я за все время понял следующее. Нет готового инструмента. У кого-то может быть космический результат без всякого планирования, без всякого учета и так далее. Ну, наверное. Я просто таких не видел. Ключевое, наверное. Да. То есть они существуют, точно они существуют, наверное. Да. Я, их никто не видел еще. Я их просто не видел. Да, не знаю. Но может быть такое Но ну, Где-то издалека я видел того, у кого друг, он точно такой. Да. Но точно понятно, что через инструменты планирования, занимаясь ими на регулярной основе, то второе слово важно, регулярность, можно точно прийти к желаемой цели, Наверное, можно туда не прийти, где ты видишь цифры, типа они тебе говорят, что типа, у тебя дела там идут не очень, решение ты принимаешь неадекватное, ну ты как бы думаешь, да, херня а буду mm -hmm. дальше так делать. Ну, в этом случае, конечно, не прийти. Ну да, а тут у тебя как бы ну, уже понятно, да, там какой показатель фундаментальный, покажет мне там, пришел я или не пришел, или не пришел на сколько и какие там еще ну, как бы, ну, мелкие показатели да ну, составные показывают ну как бы где ты там ложаешь да, условно по каким mm -hmm. параметрам mm -hmm. и ты уже смотришь на какие параметры давить ну, чтобы сделать общую прибыль mm -hmm. а, друзья ну, по сути а, это прям по полочкам да там рассложена фильм модели где мы прям с Сергеем созваниваемся и есть уроки да там где он первый урок там не совсем у нас есть, ну как бы как сейчас да там а, немножко потупливает немножко как-то ему сложно заходит где-то он прям а, видео со мной спорит потом говорит о, блин ничего ты с врачом не рассказывал то есть все вот эти там, эмоции переживания в принципе можете посмотреть э, в этом плейлисте будут еще добавляться туда видео с нашим сергеем поэтому подписывайся чтобы там было уведомление ну то что видео нового вышло пиши то что ты думаешь э, в комментарии обязательно со знаком плюс или иначе ну как бы мы тебя удалим оттуда потому что мы с позитивную обстановку собираем а тебе сергей спасибо огромное то что встретил да? Uh, спасибо, Потжо, что поступаешь в нашу секту финансистов. Uh, ну все, друзья, с вами. До новых встреч. Пока-пока. Все, пока.